Бавария родина пива наивысшего качества. В самом сердце старой Баварии, маленьком городке Эрдинг, рождается Эрдингер-Вайсбир. Здесь мы варим наше пиво. И отсюда оно разъезжается по всему миру. Производя более 340 миллионов бутылок Erdinger Weisbeer, мы являемся крупнейшей пивоварней пшеничного пива в мире. Мы варим пиво уже более 130 лет и исключительно в соответствии с немецким законом о чистоте пива. Следуя старым традициям, только четыре ингредиента – солод, хмель, пивные дрожжи и вода, а также самые современные технологии и наивысшие стандарты качества используются при производстве самого популярного пшеничного пива в мире. Пивоварня «Эрдингер Вайсброй» принадлежит семье Бромбах с 1935 года. Нынешний владелец Вернер Бромбах руководит компанией со всей страстью и мастерством почти 40 лет. Под его руководством Эрдингер Вайсброй стала признанным мировым брендом. С нашим безалкогольным пшеничным пивом Эрдингер Алкоголь Фрай мы поддерживаем профессиональный и массовый спорт. Натуральный изотоник содержит витамины с пониженным содержанием калорий. Эрдингер безалкогольное – это идеальный напиток, помогающий восстановить силы при занятиях спортом. Каждый год по всему миру Эрдингер Алкоголь Фрай поддерживает сотни забегов и марафонов, соревнований по триатлону, велоспорту и другим циклическим видам спорта. «Эрдингер Алкоголь Фрай» также широко представлен и в зимних видах спорта. Наши бренд-амбассадоры, олимпийские чемпионы-биатлонисты Магдалена Нойнер и Михаэль Крайс. Под руководством экспорт-директора «Вальтраут Кайзер» мы поставляем пшеничное пиво «Эрдингер» в более чем 90 стран мира. В Намибии, Китае, Таиланде, России или Австралии «Эрдингер Вайсбир» ценят и любят во всем мире. Тысячи поклонников пива «Эрдингер» приезжают осенью в наш уютный город Эрдинг на ежегодный осенний пивной фестиваль «Хербстфест». Качество, радость и баварское гостеприимство – вот основные ценности, которые мы несем миру. И поэтому сегодня в Москве мы собрались вместе с вами праздновать и веселиться. Эрдингер рад приветствовать вас на вечеринке Private Night 2018 «Бавария встречается с Россией».